Всем привет! В этом материале я вам расскажу, как можно проверить качество меда в домашних условиях, простыми, доступными каждому методами. Сам я пчеловод-любитель. С небольшим стажем для пчеловода 12 лет. И точнее сказать, это, конечно, зима 12, потому что зима это самая ответственная пора для пчеловода. Небольшое такое вступление для начала. Для чего это дело надо? Если в то время, когда у нас был Советский Союз, этим делом не слишком увлекались, потому что мед был очень качественный, никто почти его не бодяжил. Но когда пошла эта перестройка, значит здесь очень много появилось коммерсантов и к нам на пасеку. Также они приезжали, которые просто покупают мед, а потом бодяжат его где-то в десятикратном размере. А особенно в наше время, если посмотреть телевизор, так делается подделок продуктов, мясо, котлеты, а особенно лекарства. Ну, как вы знаете, с телевизора или лекарства, значит, процентов 60 это все подделка. Вот примерно в таком соотношении сейчас подделка и мед идет. Для чего это надо? Для того, чтобы вы сами были спокойны, что этот мед действительно принесет вам пользу, вы будете знать, что этот мед натуральный. Итак, приступим. Для этого значит, существуют некоторые методы, которые я вам покажу. Простыми методами может провести любой гражданин, или господин или пан. Вот имеется атрибуты у каждого в аптечке и на кухне. Итак, приступим. Начинаем с чего. Значит, ну вот у меня имеется банка мед. Это уже ночная банка меда. Мы вот это его кушаем. Вот перво первое значит, вот по этому меду. Давайте, значит, посмотрим. Вот сейчас у нас 4 ноября. Вот он должен быть вот такой. То есть он должен быть густой. В фильме вот смотрел, но называют его засохрился. Значит, это очень неправильное выражение. Натуральный мед. Он никогда не сахарится Есть выражение кристаллизуется ложечкой его даже возьмем попробуем знаете какой густой вот такое состояние, значит, он приобретает примерно через полтора-два месяца. К Новому году он уже должен быть вообще густой-густой такой мед. Если подделка, то сразу вот такого состояния, значит, он не приобретет. Он или расслоится у вас, или будет жидким. Если жидкий, то значит там уже набодяжено. Далее это просто для начала визуально. Мы значит, посмотрели. Вот такой он должен быть мед, если он у нас хранится. Очень боится влаги. Баночка должна быть сухая, в которую вы заливаете, значит, мед. Крышечкой его накрыть плотненько. Крышечку протереть протереть, чтобы не было влаги С влагой, когда он соединяется, значит он может забродить Вы получите сверху медовуху Сверху будет пена, как брага Всем известно, конечно, мед бывает разных сортов так как пчелы нектар приносят не с теплицы, то есть они не в закрытом помещении, можно так выразиться. Если бы они были в теплице крыться, там подсолнух один, к примеру, был у нас рос очень много-много, то они собирали бы один только подсолнух, он был бы подсолнечный. А так как у нас не находятся пчелы на открытом местности, то они собирают нектар. Со всех-всех цветков, которые окружают эту пасеку Цветет из парцета ледонник Вот они оттуда берут и, конечно, берут с поля вот, То есть никогда чистого меда не бывает Весенний и летний, когда буйное цветение у нас идет Значит, там разнотравье очень такое буйное Там мед совершенно такой мягенький, мягенький, мягенький, как, как масло То есть у него никаких там ни вкреплений, ничего нету Он более светлый более желтеет цвет. Пчелы приносят его с подсолнуха в основном. У него кристаллы более такие грубые. А так как у нас природа почти во всех одинаковая, то в принципе, значит, качество меда и состав его почти везде одинаковый. Итак, приступим к дальнейшей проверке. Мед, видите, густой. Вот на запах, он вообще-то никакого запаха, в принципе, при такой температуре не издает. Для того, чтобы почувствовать аромат и кто любит жидкий мед, этот мед можно растопить. Водяная ваня к температуре не более 45 градусов. Более 45 градусов, значит, убиваются у нее полезные вещества. Значит, это надо помнить. Моя жена, например, чайника кипяток наливает и сразу дает ложку меда. Сколько я не говорю, значит, по барабану все. Коверка самая простая, вторая. Значит, берем обыкновенный мед. Значит, мед качественный, должен впитываться в тело. Намазываю в принципе, его нет. Ясно, он немножко липкий, потому что, кажется, мед. Но никаких виден этих самых нет. Здесь ни бубрышек, ни слоев, ничего. Вот он полностью впитался в тело. Если бы был он водяной или еще какой-то с какими-то примесями, этого бы не произошло. Одна из проверок на присутствие сахара. Мед никогда не горит. Значит, мед только плавится. Значит, по этому принципу мы, значит, набираем ложечку, ложим его на бумажку. Такой небольшой кусочек. Сжигаем свечку. Я намазал здесь, видите, и с этой, и с той стороны. Значит, он должен плавиться, но не гореть. Видите, стекает каплями, ничего не горит. и нет запаха. То есть вот когда сахар, вы знаете, вот такие барбариски делают, это самое цыгане, тогда такой барбарисовый запах здесь идет. Вот здесь вот видите никакого запаха, просто чисто эта бумага здесь подарила у нас. Вот все стекает, все чудесненько. Значит, мед натуральный. для Наглядности я вам покажу некачественный мед, когда бывает Значит, водички. То есть делаем сироп сахарный. Добавляем туда сахар. Нет. Тепленькая водичка, все-таки перемешиваем в однородную массу. Бодяжим мед с сахаром. Проверка-то на сахар. Вот, вот все полностью видите, растворилось. Нормально. Добавляем туда жидкого меда. Проверка-то на сахар. Добавляем наш мед. Опаньки. Ну, один к одному сделали. У нас получилось запах от медового не отличишь. То есть видите, на вкус также не отличишь. Очень сложно это все поймать. Это надо я не знаю, кем быть, каким стадом, но я, в принципе, это вот определить и сам не могу. Теперь проведем эксперимент с нашим бодяжным материалом. Обмакнул хорошенько. А дальше начинает гореть сахар. Видите, бульками какими. Запах такого Барбариса. трещит, все воняет и черный дым валит вот это бодяжный мед то есть этот мед разведен с сахаром вступим дальше к опытам, мед бодяжит мукой, мелом в основном значит, бодяжный мед получается он более светлого цвета, липовый мед подделать самое просто, то есть здесь вот мука присутствует и мел, они более осветляют, вот такие значит товарищи которые значит нечестным трудом зарабатывают деньги, значит, они вот покупают, значит, речичный мед. Почему? Потому что он более темный. И если добавить туда муку и мел, то он будет более светлый и получится вот такое, может быть даже еще темнее. Чтобы проверить у нас наличие мела в меде, мед заливаем сюда, разбавляем его немножко водой, хорошенько перемешиваем и добавляем туда уксусную эссенция или кислота рюмочку вот затем туда засыпаем его хорошенько его перемешиваем видите никакой реакции нет ну, минут пять надо помешать и вот посмотреть видите никакой реакции все на нас светленько то есть мед нас не хлопья ничего нет мед настоящий нормальный сейчас мы проверим какой настоящий мед. то есть добавим туда мел и посмотрим реакцию Мед заливаем сюда. Разбавляем его немножко водой. Хорошенько перемешиваем. Начинаем бодяжить его. Добавляем туда ложечку мела, Хорошенько размешиваем. Вот он, видите, расслоился. Вот из этого цвета мы получили, видите, путем этого бодяжения с мелом, типа липового меда. Этот мед у нас, видите, вот такой вот имеет, а этот уже от клиповым подходит. Вот, а если бы был гречичный мед, то в принципе там не здорово полный светлый бы был. Превратился, неоднородная масса хлопья, то есть там присутствует мел, который мы добавили. Вот аналогичным методом проверяется бодяжение крахмалом и мукой. Мед растворяем в воде, размешиваем и добавляем туда капли 3 йода. Если этот раствор у нас посинеет, значит там имеется присутствие крахмала. Я просто это не делаю, потому что у меня йода с собой нет. Итак, мы поняли, что мед могут бодяжить мукой, крахмалом или мелом. Далее мы проверим мед на созревание, то есть присутствие воды в нем много или мало, то есть зрелый мед, он должен не слишком быть влажным, так можно сказать, потому что пчелы крылышками его там вентилируют и вода испаряется. Берем обыкновенно здесь вот бумагу, туалетную или салфетку и на эту, значит, бумажку габэма. Опаньки. Видите, он просто растекается. Так вот, наверное, хорошо будет. Он просто, видите, растекся, а по бокам никаких мокрых пятен нет, видите. Никаких мокрых пятен нет То есть это говорит о том, что Мед этот зрелый И по бокам никаких пятен мокрых нет Видите, Вон, разводов нет Вот а теперь я здесь плескану У меня, значит, имеется вот этот раствор Который бодяжный То есть с сахаром, с крахмалом Бодяжный мед И в нем, кажется, уже много воды вот. Посмотрим реакцию Ну вот, тут рядышком плескану Опа. Видите, по краям сразу пошли пятна то есть разводы водяные. Это говорит о том, что это некачественный мед и в нем много воды. На предмет зрелости меда можно проверить еще таким элементарным методом. Набираем его и выливаем. Видите, обычно стекает на струйкой. говорит о том, что мед зрелый ложится горочкой что понимается под зрелостью меда то есть пчелы приносят нектар он жидкий, они его забивают сотый, затем это на вечером это слышно, значит они крылышками начинают вентилировать и за счет этой вентиляции значит, уносится вода и мед становится определенной вязкости это называется мед созрел когда мед созрел, как они это дело понимают, пчелы я не знаю Вот когда мед созрел, они его запечатают воском Мед то к очень долгому хранению. Как я раньше говорил уже, с присутствием воды, мед недозревший, мед может забродить. Но, соответственно, если мед некачественный, то есть в нем много влаги и он еще не созрел, то хорошего хозяина, если он забродит даже, он не пропадет. То есть с него можно будет сделать медовуху, пиво, квас и другие напитки. И если это, конечно, настоящий мед, то, конечно, он принесет все равно пользу всем спасибо за внимание, рад если помог кому-то моим скромным видео по выбору меда, подписывайтесь на канал делайте комментарии, Всем вам хорошего удачи